Читайте в сороковом номере BizJournal «Информационная безопасность банков». Главная тема – импортозамещение в банках. В грандиозной дискуссии противоречия выходят наружу, а эксперты не стесняются в оценках. Приготовьтесь к головокружительным поворотам темы. Госдума провозгласила тотальную оцифровку финансовой сферы. Кибер-риски во главе угла. Тем временем Банк России натаскивает своих сотрудников и полицейских на борьбу с киберзлодеями. Банки делятся опытом, как заставить клиента помнить о безопасности. Устраняем изъяны корпоративного блокчейна. Управляем кибербезопасностью в экосистеме. Перспективные разработки и практические советы от экспертов ИБ-рынка. Отчет сок форма лайф и репортаж с The Stand-Off. Эталон отраслевых мероприятий поднят на недостижимую высоту. Также в номере. Вакцинируем коллектив от социнженерии. Успехи и провалы массового онлайн-обучения. Отечественная криптография сквозь призму истории. Читайте в печатном виде и в онлайн-версии по адресу ibidofisbank.ru/bizjournal.